Друзья, всем привет! Сегодня я собираюсь приготовить фрикадельки в персидском стиле. Для фарша нам понадобится 2 маленьких луковица, 4 зубчика чеснока, 200 грамм готового риса басмати, порядка 10-15 грамм листьев мяты, 2 чайные ложки соли 1 яйцо Цедра 1 лайма или же лимона И пол килограмм говяжьего фарша В блендере или в кухонном компании смешайте одну луковицу, 3 спосмати, мяту и чеснок И смешайте эту смесь до образования пасты. К чесночные смеси добавляем говядину. Добавим одно яйцо. Добавим целью одного лайма. Добавим 2 чайные ложки соли и одну чайную ложку черного молотого перца. Затем все хорошенько перемещаем. И формируем тефтели размером 1 столовой ложки. Вот такого размера. По граммам примерно 35-40 граммов вот. Скручиваем в шар И перекладываем На пергамент Нагреваем на среднем огне Большую кастрюлю Выливаем примерно 2 столовые ложки Посолнечного или Оливкового масла И обжариваем наши фрикадельки примерно 5-6 минут на среднем огне до золотистого цвета и перекладываем наши фрикадельки на тарелку Далее приготовим соус. Для этого нам понадобится 2 столовые ложки томатной пасты, сушеная мята, примерно 1 чайная ложка, 1 стручок корицы, 2 чайные ложки куркумы, куриный бульон, порядка 700-800 миллиграммов, и 1 маленькая луковица. Нарезаем очень мелко лук. Влейте в ту кастрюлю, что мы жарили в фрикадельке. Одну столовую ложку подсолнечного масла. И жарим наш лук примерно 5-6 минут на среднем огне. Добавляем томатную пасту и жарим на среднем огне примерно одну минуту. Постоянно помешивая. Умещаем специи и бульон. Осторожно поместите тихтели обратно в кастрюлю, дайте скипеть, потом умещите огонь до минимума и варьте примерно 30 минут. Пока готовятся наши киртели, мы приготовим такой легкий салатик. Для этого нам понадобится половина огурца, немного листьев мяты, половинки луковицы красного, немного лаймового сока или лимонного сока и один такой большой томат. Нам нужно все нарезать очень мелко. И нарезаем очень мелко мяту. Добавляем все к нашему салату. Все хорошенько солим, перчик. Добавляем половинку лаймового сока. И все хорошенько перемешиваем ложкой. Далее готовим рис в басмати. Берем порядка 150 грамм риса басмати. Выкладываем в сотейник. Добавляем немного подсолнечного масла. Обжариваем все это дело на синем огне. Добавляем немного соли. И добавляем примерно 300 миллиграмм воды. Даем рису скипеть. Потом уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и варим примерно 12-13 минут. К нашему рису добавляем чуточку куркумы, примерно пол чайной ложки. Итак, все у нас готово, теперь сервируем. Выкладываем в глубокую тарелку наш рысь. Собращаем семенами граната и листьями мяты. Вот, посмотрите, какая красота у нас происходит в этой кастрюле. Тут у нас фрикадельки. Я посыпал немного граната и листья мяты. Тут у нас... Рис басмати Я добавил немного куркумы Посыпал немного гранатами И листьями мяты Тут у нас граната Тут обычный натуральный йогурт Тоже посыпал гранатой Тут у нас самый обычный салатик Из томатов и огурцов Хлеб у нас пита И только лайма Вот и все друзья Посмотрите какой прекрасный Красивый стол у нас получился Если вам понравился этот рецепт Поддержите мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Приятного аппетита, до новых встреч!